Рада вас приветствовать у меня на канале. В вашем доме. А, да. Благодарю за приглашение. Ну, я очень под впечатлением от прошлого нашего с вами эфира, он выложен, для тех, кто не знает, он выложен у меня на канале YouTube, наш эфир про свекровь. И вот сейчас я хочу сначала представить вас, поскольку вы пришли ко мне в гости, я очень этому рада. Uh, у нас в гостях Анатолий Александрович Некрасов, автор бестселлера uh, «Материнская любовь». Кто не читал, девушки, дорогие, вот прямо завтра начинайте, сегодня вечером начинайте читать. Вообще, Анатолий Александрович, автор uh, около 40 книг на темы гармоничного развития человека. Uh, писатель, общественный деятель, член Союза писателей России, психолог коуч, автор, мастер счастливой жизни. Вот это вот мне вот, э, откликается вот больше всего. Да? И э, напомню своим слушателям, что мой, э, моя миссия записана у меня на сайте, которую я взяла у Анатолия Александровича. Э, создавать пространство любви для прихода в мир новых душ. Да. Вот. Благодарю за такое... Меня, да, Представление из-за этот э, лозунг, который вы взяли, да, хорошие слова, э, они отражают суть всех моих исследований моего творчества в отношении родителей и детей. И э, сегодня мы решили поднять тему э, финансов семейных, но именно в разрезе если женщина зарабатывает больше. Вот почему я обратилась к вам с этой темой? Потому что я занимаюсь женским бесплодием или невынашиванием. И э, с этим вопросом я столкнулась вплотную. Очень у многих женщин сейчас есть эта проблема, потому что э, женщины стали успешные, они взяли свою судьбу в свои руки – да, они стали зарабатывать. И когда женщина, например, сама вылезла из нищеты, ну вот была бедная семья у родителей, да? она вылезла из нищеты, дальше она выходит замуж, и она продолжает, продолжает зарабатывать много. И дальше встает вопрос, что она боится уйти в декрет, потому что у нее сидит тот страх бедности, который был в родительской семье, или страх, что мужчина не обеспечит, или просто даже страх снизить уровень жизни, да, потому что она, вот Иришка пишет, «Не могу вылезти из нищеты». И поэтому я даже стала проводить тренинги, вот у меня 4 июня начинаются тренинги «Я богачка», именно из-за этого, для того, чтобы женщины начали зарабатывать женские деньги, не по-мужски вот так вот вкалывать, а женские деньги. И вот э, я бы хотела услышать ваше мнение, вот как мужчины. Вот э, как быть в этой ситуации, если женщина привыкла зарабатывать больше, и она не может уйти в декрет, у нее страх? Знаете, деньги останавливают не только приход э, детей. Вы правильно подметили, это присутствует и довольно часто встречается, но и вообще замужество даже для женщины, которая успешна, для нее замужество тоже становится зачастую проблемой. Да, она может, грубо говоря, купить мужчину и иметь рядом мужчину, но вот создать гармоничные отношения, иметь рядом мужчину такого, который ее любит, она любит, где есть все основания считать это. Счастливой семье, вот это вопрос остается открытым для женщины, успешной, для женщины, привыкшей зарабатывать. В чем здесь проблема? но ну, потому что женщина в этом случае все-таки в, в большой степени теряет состояние женственности. И отсюда многие проблемы. Кстати, проблемы и по здоровью тоже. Потому что чем больше у женщины мужских энергий, бизнес это всегда требует мужских энергий, как, как ни крути. Это действительно так, это мужское поле. И заходя в него, женщина зачастую, чаще всего, именно становится э, на позицию мужчины. И э, тогда мужские энергии в ней начинают играть сильнее. И в этом случае ее здоровье становится тоже под вопросом. Потому что большая часть женских, так называемых, женских болезней связана с тем, что женский организм начинает перестраиваться под мужской то есть в женщине звучат мужские энергии и мужской муж они преобладают и начинают перестраивать женский организм под себя под мужчину и начинают страдать отмирать женские как раз функции женские органы вот основная проблема из-за которой у женщин женские болезни в них избыток это прям диагноз можно четко проследить да, в них избыток да. мужских энергий и поэтому вопрос с деньгами конечно здесь тоже э, ну напрямую связан то что а для чего она работает для удовольствия да удовольствие получает но чаще всего это уже не совсем удовольствие а именно гонка за деньгами ко мне часто обращаются женщины с э, пожеланием успешные женщины по желаниям создать семью родить ребенка на нее смотришь с ней общаешься разговариваешь она все говорит правильно она действительно желает слезы на глазах и так далее но вы, э, за этими слезами в глазах все-таки счетчик все-таки считает деньги и поэтому отсюда как раз очень много проблем как это сделать так чтобы э, вы выставить опрос как сделать так чтобы женщина успешная, все-таки и имела успех, имела деньги, и э, могла привести ребенка в жизнь, могла создать счастливую семью. Здесь ответ простой. Ответить просто. А вот сделать... Да, это вот, не вот да, ответить э, просто. А вот вопрос, как это сделать. Ну, давайте попробуем на эту тему пообщаемся. Значит, э, нужно, во-первых, понять сам механизм женщина, вообще женщина, она, по сути, очень близка к деньгам. То есть она ближе к деньгам, чем мужчина. Это почему? По своей природе. Деньги, вообще-то, имеют женскую природу. Да. И они тяготеют именно к женщине. Поэтому женщина, по сути, является, она является каналом прихода денег в семью. Канал. А мужчина в этом канале стоит с лопатой и, в общем-то, копает. Да, откладывает столько, сколько нужно. Это так должно быть. Но когда женщина имея канал, то есть она более женщина, с деньгами более тесно связана, они к ней притягиваются. Если она еще берет лопату, то все. Здесь уже здесь понимаете, здесь мужчине соревноваться практически невозможно. Он садится на диван. Да. Ему ничего не остается, потому что соревноваться бесполезно. Это будет гонка, как говорится, за лидером постоянно. И это мужчине никогда ну, не будет нравиться. Настоящий мужчина никогда не будет идти вслед за женщиной. Для него проторенная дорога женщины, для него она недопустима. Он, ее, он не, ступ, не вступит на ту дорогу, по которой простучали каблучки женщины <смех> да. да вот ну то есть целый комплексе поэтому э, вот вопрос как быть э, как быть Вы знаете э, разные варианты встречались в моей практике например женщина имеет производство завод и она влюбляется, ну пришло время уже, чувствует, что это последний шанс, можно сказать. Она все это все время занималась своим делом, его поставила на ноги Это ее детище. Понимаете, вот здесь вот важный момент, часто для женщины такой. Ребенком становится ее дело, да. и все, место занято, и ребенок не приходит туда, потому что там нет ему места, а есть место производству деньгам бизнесу и так далее которая не дает проявиться ребенку то что ее ребенок это дело так вот у этой женщины точно так же было ее дело это детище она но ну, влюбилась в мужчину и что делать я не могу попробуй передать ему это дело. да вы что? ну взять передать ребенка ей было очень трудно но она сумела это сделать она сумела это сделать. Вообще это пример, конечно, очень непросто с ней было. Она настолько была выстроена деловая женщина, настолько серьезный у нее бизнес, что передать мужчине, это же, я говорю, полностью передать. Я даже контролировать не говорю. Не говорю, ни в коем случае. Если будешь контролировать, толку не будет. Нужно передать. Только до и сможешь перестроиться, только тогда ребенок придет к вам. Потому что пока ты не освободишь место для ребенка... Не будет его в этом пространстве. Все-таки она э, около года она вот, <смех> так вот, пыталась, пыталась передать, в конце концов, передала окончательно. И все состоялось, действительно, все состоялось. Так что это один из вариантов решения такой задачи. А, Но ну, а это если бизнес. А если, допустим, женщина работает ну, на хорошей должности, каким-нибудь там, не знаю, крупным руководителем, и они работают с мужем в разных организациях, да? И вот сейчас мне прямо девочки пишут, потерял муж работу, да, в связи вот с этим всем э, кризисом, да. И э, вообще все на меня. Вот что тут передавать? Тут нечего передавать, да. Э, а холодильник-то он открывает каждый день, да. И кушать он достает оттуда из холодильника. Что? Не кормить, говорит она. Знаете. Ну, здесь надо вообще-то начинать. Судя по этому письму, у женщины недостаточно уважения к мужчине, потому что так говорить ну, о любимом человеке нельзя. Трудность пришла да, к ним обоим, и его воспринимать в этой трудности как элемент, который усложняет ситуацию, mm -hmm. то есть он ест, которого надо кормить, согласитесь, это не совсем правильно. Но там э, был немножечко все-таки паразитический образ жизни у мужчины, да? то есть э, он давно не мог найти работу, все время делал вид, э, да, так, что понятно. он лечит работать. Это что... уже это это... Дру... Вот это другой вопрос. Угу. Это тема э, издалека. Это, э, вы же прекрасно понимаете: как рядом с женщиной активной, деловой, э, с таким с волевым стерженьком, Обязательно появится мужчина более слабый. Потому что ну э, жесткий мужчина или очень жесткий, который будет ее ломать. Угу. Или очень жесткий, который будет силой ее вводить в женское состояние, то есть ставить на место. Или сразу с, э, более слабый, который вот, пристраивается к э, активной такой женщине. Что в этом случае э, делать? Мир показывает в этой ситуации, что, милая женщина, тебе дан мужчина, которому надо передать те свои мужские энергии, которые в тебе лишние, а у него взять то женское, которое у тебя не хватает. То есть вам нужно поменяться роля. Многие не делают этого. А эти роли закрепляют, вот эти искусственные роли, где женщина лидер, а мужчина в конце концов становится на кухне, уходит уход за детьми и так далее. То есть вот это закреп... Это же легкий, более легкий вариант. И над, над этим же не надо работать. Здесь же ничего не надо менять. Все идет самим, своей чередой, как говорится. И они идут в этом направлении. В этом направлении. И мужчина становится женщиной, по сути, а женщина мужчиной в доме. Она добывает. Вот этот момент очень трудно э, удержаться женщины и перейти в женское состояние. Это мудрая женщина может сделать. Она становится и в конце концов скажет: "Мирный, все, я дальше не могу. То, что дальше опасно, дальше черта, за которой ты становишься женщиной, а я становлюсь мужчиной. Поэтому давай остановимся на этой черте и начинаем этот вопрос решать. Знаете, мне был такой интересный случай. Женщина, женщина тоже такая вот активная, энергичная, все. И она буквально за, э, сейчас скажу, за, да, за четыре где-то за пять месяцев перестроила в принципиальную ситуацию, принципиально перестроила ситуацию, то что муж. Потерял работу, то есть он без работы, он пытается найти, и у него ничего не получается. Ну, в общем, известная, очень известная история. Это испытание. Но она смогла в этом испытании встать на позицию женскую, на женскую позицию. Сказала: все, я не работаю, я не работаю. И да, там пару месяцев их проверяла. Судьба на Можем. то, что действительно ли. Они приняли такое решение, но через пару месяцев он нашел работу и пошел процесс его роста, его развития. Вот это важный момент, вот эту черту не пропустить, не ускакать далеко в своем мужском состоянии, отдать мужчине вовремя поводья. Вот это, конечно, для этого нужна грамотность, мудрость, но некоторым удается. Когда вот... все хорошо. У меня еще в моем опыте, вот тут у девушки спрашивали, как менять, меняться энергиями, тут мужчина нам написал через секс, но я вам могу рассказать чуть-чуть о своем опыте о работе с женщинами. Вот девушки пишут, местами меняться сложно, не быстро, но возможно. И я считаю, что очень важное значение имеют страхи. Имеют э, страхи, э, которые идут из родительской семьи, да? и это мы с вами на прошлом эфире говорили о том, что это из войны идет, это идет из э, той же коллективизации, да, э, когда э, людей э, раскулачивали, да, идет страх, что я должна обеспечить сама себя и своих детей. Даже вот мне моя мама говорила многократно что да, ты должна обеспечить, но она, это, понимаете, вот сейчас, я вот чувствую, все энергии перестраиваются с выживания на изобилие, да, но нам все равно, нас держит вот в этом страхе вот эти, вот эти энергии выживания, да, что мы не выживем, уже давно, ну, нет такого, что люди не могут выжить, да? Ну, очень редко некоторые точки в мире, да. Но все равно вот этот страх, он э, заставляет женщину... Э, у меня даже есть прямой эфир, записанный на ютубе, который называется «Женщина работы всю жизнь на квадратных колесах". Вот мне одна клиентка, она прям воскликнула, «Наташа, ну почему я могу отдыхать только когда за мной кровавый след?» уже тащится, да, то есть вот работать, уже свой бизнес, да, и в бизнесе уже и денег достаточно, и не остановиться, да? это родительские программы и страхи. Ну, вот спрашивали, как, ну, у меня лично есть прямо курсы специально по страхам, и курсы у Малыш, мы переходим как раз в женские энергии, это непросто, и Сразу скажу, что женщины хотят попробовать перейти от головы в женское. Не получится, дорогие мои. Это надо делать телесные практики, да, потому что когда вы в голове, вы как раз в мужском, да, нужно энергию опускать вниз, в матку, и вот этими всякими практиками мы и занимаемся на моих курсах, да. Поэтому вот страх такой, что поясница клинит, Да, вот э, страхи они сжимают тело, да? они э, блокируют и отбрасывают нас э, э, вот из женского состояния, да? вот в женском благостном состоянии невозможно быть, когда вы все время в состоянии страха, да? вот. то, что, то, что женщине необходимо, действительно э, необходимы телесные практики, это обязательно. Женское тело это вообще инструмент удивительный, и если его правильно настраивать, им правильно заниматься, то он приведет туда, куда нужно. Я женщинам всегда советую, например, многим совет, не всем, но многим восточные танцы. Это очень танцы, в которых сосредоточено очень много женских энергий. Они эти энергии переводят женщину в качественное другое состояние. Каждый день минут 15 потанцевать включить. Интернет и потанцевать не для техники, а для состояния вот эти вот восточные танцы, танец живота, проще говоря. И уже другое будет состояние, уже по-другому зазвучит женщина, и уже пойдет в жизнь по-другому. И вот так каждый день, настраиваясь, уже через тело можно действительно многое добиться. Но э, все таки сознанием надо трудиться, потому что наши Конечно. женщины ум умные, очень умные. И они без работы с сознанием часто ничего не происходит. Да, я согласна. Вот еще был такой вопрос: в декрете женщина чувствует себя зависимой от мужчины. То есть мужчина начинает диктовать, да, начинает выдавать деньги по копейке, требовать отчет. Что делать? Вы знаете, давайте начнем вообще-то с того, что когда женщина выходит замуж, то она должна четко понимать вот эту грамотность женскую грамотность, женскую мудрость начальную, которая создает при которой создается семья, нужно иметь. Ну, во-первых, любить надо всех, любить то, что мы все любим друг друга. Это заложено в сути каждого из нас, мы любим всех. Если вы влюбились, да, любить можно, но жить можно не с каждым. Смотрите, и женщины зачастую, влюбившись сразу, мужчину ставят, примеряют, какой будет ребенок от него, там какой там доход и прочее. То есть ставят его сразу в свое стол примеряют к себе. Нет, зачастую мужчина подходит не для того, чтобы создать семью, а для каких-то уроков. Что-то надо прожить, посмотреть. Присмотритесь, не привязывайтесь и когда привяжетесь, тогда очень трудно объективно оценить, что это за мужчина. У меня однажды был давно-давно еще такой случай. У нас была собака, она такая элитная собака, и вот мы повезли ее к врачу, выписать ей паспорт. На нее тоже паспорт выписывается. Ну и вот жена сидит, заполняет паспорт, и там графа пол. И она пишет, муж, а врач говорит, подождите, это кабель, а не мужчина. Говорит, а мужчина с деньгами, а это кабель. Понимаете? Есть, я эту фразу запомнил на всю жизнь. Хорошая, есть, мудрая фраза, да. Да. Понимаете? То есть вы посмотрите, а кто этот мужчина? Если он вас не может угасить, не делает ценных подарков и прочее, ну подождите, вы что, так себя цените? Люблю. Любить надо всех. Но ну, полюбите, пожалуйста, но не привязывайтесь, а тем более не строите уже отношения. Зачастую вот на этом моменте уже начинаются серьезные ошибки, которые приводят к последующему. Дальше она уже сама, сама, сама, сама, ну и поехала вот в том ключе, в котором мы уже проговорили. Поэтому на старте надо смотреть. Когда уже это произошло, это, конечно, когда уже вы находитесь в таких отношениях, еще раз, здесь надо шаг за шагом, шаг за шагом, потихоньку, медленно, но выстраивать и свое тело, свое сознание. В первую очередь с собой надо взаимодействовать, себя надо перестраивать. В сторону женственности. Как только женские энергии в женщине начнут преобладать над мужскими, мужчинам моментально перестраивается, моментально переключается. Моментально. Это четкая зависимость. только они говорят, Нет, он не перестроится. Это ты пока не дошла до своего истинного женского состояния. Женские качества, каждый день по одному, там, и телу. Ну, в общем, все, все, все. Сейчас много всего. После того, что там шарики шариками тренируется и так далее понимаете то есть много всего для того чтобы стать женщиной и это нужно все использовать и в конце концов количество перейдет в качество в какой-то момент щелк посмотреть о он, он стал с дивана о он, он отставил пиво о он, он там пошел а его надо поддерживать все ты классный мужчина ты супер за каждое такое действие слово мужчина должно звучать в доме как знаете как ключ мужчина ты супер мужчина ты же мужчина ты классный мужчина и так далее и пошло пошло пошло есть же поговорка такая говори человеку свинья свинья он захрюкает а если говорить ты мужчина мужчина мужчина и мысленно или смс там как поживает -то мой мужчина ну в общем любым в любой транскрипции использовать это слово это все наполнение вашего мужчины мужскими энергиями вот ну, это вот. Труд, трудный путь, но он гарантированно приведет к успеху. Но вот насчет гарантированно я бы немножечко поспорила, потому что у меня есть свой личный опыт. Вот прямо мой личный опыт. Да? 23 года семейной жизни, и сейчас счастлива 6 лет одна. Просто счастливее никогда в жизни я не была. Да? Да. Когда Наталья, женщина находится да, в жертве. Да? Ваш личный опыт я изучил, честно говоря. Потому что я всегда изучаю с тем, того, с кем я общаюсь. Так вот, я хочу вам сказать, вы не до конца использовали свою женскую суть. Она у вас использована не на полную. Конечно. Суть. Поэтому, поэтому вы с этим мужчиной не смогли. Это не значит, что плохо. Нет, да. просто с эти, на, на тот момент... Те знания, тот опыт не позволили вам открыть вашу суть, и вы до него не смогли дойти, до его мужского, мужской сути. Потому что вы не до конца раскрыли тогда женскую суть. Но я считаю, вот это... что я просто... Это был кармический партнер, который дал мне очень много уроков, да, но с которым мне практически все время было плохо. Понимаете? То есть говорить, что ты мой герой, ты мой мужчина, а внутри плохо. То есть тут нужно тоже женщинам смотреть. И женщины... Мы тоже в прошлый раз поднимали с вами вопрос о семейном насилии, да, о психологическом насилии. Просто если женщина чувствует, не чувствует себя в безопасности, то если тут вопрос вообще уважения мужчины? Наталья давайте здесь мы же с вами профессионалы давайте поговорим откровенно дело в том что я же говорю я изучил я посмотрел это мое видение я ни в коем случае не настаиваю но я хочу свое видение все-таки сказать дело в том что да Возможно, кармический. И, возможно, вы действительно сделали как раз ту ошибку, о которой я говорил, которую нельзя делать. То есть вышли из-за того замуж. Вполне это допускаю. Но, как я говорю в таких случаях, милые мои, рядом с тобой находится живое, разумное, любящее, учебное пособие в виде мужчины. Тренируйся! Не на, а на на живом мужчине. Тренируйся. И в конце концов раскроется твоя женская суть до предела. А почему я говорю, что вы не до конца раскрыли? Извините, я буду так говорить. Потому, да, пожалуйста. Что, ну, да, потому что, кстати, мы все растем в нашем общении. Так вот, потому что если бы вы раскрыли свою суть еще глубже, у вас огромная глубина. Просто на фоне других вы класс, все супер. Но у вас, у каждого уже, вы же, понимаете, все индивидуально, уникально. У вас женская глубина еще больше. Больше того, что вы уже выдали. Так вот, если бы вы эту глубину открыли, рядом с вами такой бы сейчас был мужчина. И вы бы не говорила, я одна и я счастлива. Я уверен, не говорили бы. Потому что... Когда женщина дойдет до сути она никогда не будет без мужчины и но рядом будет к супер мужчина вот это сто процентов это я уже изучил э, как следует возможно но я очень сильно болела вот я так это, сильно болела, это там вы имеете там да да, да. Не, что, я, не, решение, не, я, я настолько сильно да. болела что э, ну вот я приняла решение э, побыть одной вот, это, вот эта формулировка мне больше нравится. Ре, приняла решение побыть одной. Да, естественно. Не, вы, не быть, а побыть одной. Побыть одной? У меня именно такое сейчас состояние. Вот супер. Вот тогда это... Поэтому э, говорить, что да, я сейчас э, рада и счастлива. Почему? Потому что на фоне того, что было. Но да, на фоне что -то. того, что у вас есть внутри... Это только первый шаг вы сделали. Вы освободились от того, что вам мешало быть счастливой. А теперь нужно сделать новый шаг к новому счастью. Я вам приведу такой пример. Ко мне Гурзуф, я говорю, Гурзуф в Крыму проводил тренинги, серию тренингов на месяц наметил, и провожу тренинги. Приехала женщина в возрасте, уже ей под 70 лет, профессор Санкт-Петербургского университета, никогда не была замужем, нет детей, но она профессор, доктор наук психологии. Ну, понятно. Так вот, и она послушала мои первые, первые несколько дней, да вы о чем говорите? Я профессор психологии, а выезжаю... Нет, все, я выезжаю, это, это молния. Я говорю, подождите, меня это заинтересовало, женщина думаю, тайка, проведу с ней эксперимент. Я говорю, ну вы останетесь, побудьте, море же прекрасно, ну, побудете, ну хотите, хотите, э, хотите, не хотите на тренинг, хотите. Ну, она уговорила, осталась, она придет, послушает, придет, осталась на второй тренинг, осталось на третий, то есть весь месяц пробыла со мной. И я ей в конце говорю, думаю, как ее дальше-то? Я говорю, знаете, давайте мы с вами вместе напишем книгу. Она, книгу, о, это я могу. У нее там около 200 аспирантов, которые она уже помогла диссертации написать. Поэтому для книги, для нее это все. Хорошо. А о чем говорит? Я говорю, о семье. Да вы что? Какой семье? И я... мы с ней два года писали книгу о семье. Я специально пошел на этот эксперимент. Очень тяжело было. Я сам бы написал за полгода. Но с ней напишу, я ей отправлю. Она там все перечеркнет, все перевернет. Нет, это не так но в конце концов мы написали эту книгу и что вы думаете как-то проходит пару лет после написания книги мне приходит письмо на почту электрон электронную почту приходит письмо со стихами причем эротическими стихами причем очень эротическими стихами от нее я говорю я ее по имму говорю, что произошло она говорит неужели непонятно она влюбилась, влюбилась и вышла замуж за профессора психиатра. Хорошая пара. Знаете, потом она, правда, несколько лет не обращалась за помощью, потому что с ним невозможно жить. Он же такой дуб. Но я просто к тому, что в 72 года женщина вышла замуж, и первый раз в жизни. Благодаря тому, что она раскрыла, вот мы, я говорю, два года я ее добирался до этой женской сути. Ну, добрался. Здорово, здорово. Так что я вам желаю, я вам желаю супер, вашей сути женской. я сразу это почувствовал, просто такая глубина, такая мощь, такая сила. Я желаю вам классного мужчину, соответствующего вашей сути. Спасибо большое, замечательное пожелание, замечательно. Я принимаю, принимаю, принимаю. Да. И если можно вернемся к финансам, да, у меня еще конечно, есть вопрос. Конечно. Анатолий Александрович, вот как строить бюджет семейный двум людям, которые уже состоявшиеся, у которых есть свое имущество, дом. Допустим, это уже не первый, может быть, брак и может быть, даже людям и дети уже не нужны, да, но люди, которые имеют имущество и которые уже, ну, нашглись на прошлых, там, каких-нибудь дележах после разводов. Вот как вы рекомендуете вступать в брак? Вот, вот как делить бюджет, да, вот как строить бюджет? Кто распоряжается деньгами? Как? Да, я понял. Вы знаете, я расскажу вам схему, друзья, очень практичная схема. Тот, кто эту схему использует, у того деньги всегда есть. Деньги не покидают этот дом. Потому что они видят в этом распределении, в таком взаимоотношении с деньгами, самое лучшее для себя место. Поэтому в этот дом они стремятся. Гарантированно. Проверено многократно. Тысячекратно. Это практики моей много лет. И она проверена временем. Так вот первое что нужно сделать нужно подумать если вы создаете пару семью то вы должны понять оба должны понять что вы доверяете друг другу на все сто процентов то есть дойти до этого состояния иначе в отношении входить не надо если вы не доверяете друг другу поверьте это минус замедленного действия обязательно когда-то рванет вы доверяете и вы соглашаетесь на то, что вы будете жить вместе как пара, как два равных участника этого проекта под названием «Семья». И в этом случае то, с чем вы входите в это э, пространство, вы ровно все делите пополам, независимо от того, кто что имеет. Один имеет столько, другой столько, неважно, это пополам и это пополам. Это все делится на двоих, поэтому весь бюджет, все доходы, вся собственность обязательно должна быть поделена поровну, ну, максимально поровну, чтобы это можно, конечно, там такие копеек не считать, но максимально поровну. Вот это старт в семейную жизнь гарантирует то, что в будущем деньги никогда вас не разведут собственность никогда вас не разведет у вас в материальном плане всегда будет классно и деньги в ваш дом будут идти всегда то что они видят равное взаимоотношение мужчины и женщины в этой паре в этой семье и дальше любой доход любой приход в семью пусть это наследство там вам подарили там премия там ли или что угодно там это все делится пополам и у каждого у каждого. Вот здесь вот очень важный момент. У каждого обязательно есть свой кошелек или своя карта, на которую эта половина обязательно э, э, находится. То есть он, каждый должен ощущать, Вот это мои, вот моя половина, это там у нее половина. Это обязательно должно прям чувствоваться. Или прямые деньги, живые деньги, или на карте, неважно. Важно, чтобы они были пополам. У каждого, у каждого. И вот начало месяца вы садитесь, садитесь, составляете бюджет на этот месяц. Какие у вас расходы? Набросали, набросали, набросали, там не надо особо так до э, деталей, набросали, общую сумму подбили, ага, вот такая вот сумма. Делите пополам, и каждый из своего кошелька эту половину вкладывает, и вот она, вот на эти все наши расходы, на этот месяц, вот эта сумма. Все все остальные, которые остались, это личные ваши деньги. И никто не имеет права их контролировать и так далее. Это лично ваше. Тогда вы действительно и подарок на день рождения, там на праздник купите, из своих денег. А не то, что муж из одного кармана взяли, подарили, <сíck> купили нам подарок. Вот подарок. Нет, здесь все очень, это настолько сильно действует. И вот, то есть вы таким образом, если у вас вдруг э, до конца месяца время остается, а денег не хватает, снова сели, прикинули, что и как, опять пополам, опять сбросились и опять запустили процесс. Вот таким образом распределяются деньги. Таким образом. И тогда у каждого удивительный получается э, процесс. Женщины. Женщины, представляете, они начинают считать деньги. Потому что это же ее, это не то, что она там взяла из тумбочки там или из кармана мужа, а, или это ее деньги и она она начинает считать. Та женщина, я не поговорю про тех, которые с детства уже считают, а те, которые не умеют считать, они начинают считать деньги. А, ой, первое место и закончились мои личные деньги. А, а вот вопрос, раз, если женщина в декрете, вот спрашивают? Неважно. У нее всегда должна быть половина всего. Так, А неважно. если, допустим, у них ипотека, там, не знаю, коммунальные какие-то, и, и уже у мужа ничего не остается, что делать женщине? Секунду. Женщина же тоже вносит пополам. Так То она в она... декрете. Она в декрете. Нет, подождите, секунду. Если она в декрете, а у мужа, мужа только муж добычик все равно он приносит, он пополам все это, ей половину, ей половину. И вот они сели, что ипотеку заплатить, да, раз, то за то, то, там детям-то, детям то, то-то, детям, нам то, посчитали, прикинули, ого, что-то у нас получается больше, у нас в кошельке у каждого поменьше. Давай что-то вычеркнем из этого списка. Отрегулировали, все, вложили пополам, все. То есть она тоже вносит в ипотеку из своего кошелька, половину которого вот отдал ей муж. То есть это все, все нормально. Очень высокие отношения, высокие отношения. А, а для чего мы вообще создаем семью? Ведь семью-то мы создаем не для того, чтобы детей приводить, а семью мы создаем для того, чтобы развиваться, в паре, чтобы становиться людьми высокого порядка. Ведь главная же цель создания семьи – это развитие личности, а привести детей – это уже второе, это уже следствие. А да, он? вот спрашивают, а если женщина получает больше, то получается, она должна отдать половину мужчине. Это же его совсем расслабит. Вот знаете, как раз зачастую э, вот эту схему, эта схема рабочая, работает классно, поверьте. Мужчины легче расстаются, отдают половину. Женщины начинают, а как, а вдруг, а что? Ничего, э, как раз он, получая вот эту половину, он зарабатывает меньше, но получает, свою половину, поверьте, для мужчины это стимул. Он начинает… к нему отнеслись равно, увы, с уважением, с любовью. Она поделилась, причем поделилась искренне, а не то, что «ну что ж, ладно, бери, раз ты такой недотепа, я тебе дам половину». Там, Нет, Конечно, должно быть от сердца. И в таком случае мужчина растет гарантированно, он через некоторое время будет зарабатывать намного больше. Это проверено. Это практика, друзья, это практика рабочая. Проверено тысячекратно. Угу. Еще бывают проблемы с тем, что, допустим, у мужчины есть дети от предыдущих браков. И вот начинают мужчины, ну, женщина начинает ревновать, что он отдает туда большую часть денег. Что вот женщине делать? Ну, опять же, вернемся к началу. К началу их решение ⁇ соединиться. Женщина, входя в такие отношения, когда у мужчины есть наследство в виде детей, каких-то обязанностей там перед бывшей семьей, это довольно часто, она должна понимать, на что она идет. И она должна четко понимать, что эту часть ей придется выделять из наш, из собственного бюджета. Но эта часть не должна быть беспредельной, не должна быть запредельной, она должна быть разумной, то есть сразу обговаривает эти условия, и все. То есть из, вот в этом списке расходов на месяц, например, заложены и статьи, допустим, для другой семьи. Это нужно все понимать, принимать, и иначе не надо входить в эти отношения. Иначе будут проблемы. Легко сказать не входить, понимаете? Когда э, голову сносят, когда вот уже пора замуж, девушки... Э, да, я согласна, что цель брака у многих... Э, многие не понимают цели брака, да? Они не понимают, да, зачем да. они идут замуж. Э, ну вот лично я сбежала от родителей, как я потом да. уже поняла. Да, да это и, довольно и... частая ситуация, сбежать от родителей. Да, да, да. И, и, и я головой этого не понимала. Вы да. знаете, вот здесь вы сказали, сносит, э, сносит э, голову. Сносит незрелую голову. Да. Незрелую голову. Э, ведь большая часть семей, процентов 90%, создается незрелыми мужчинами и женщинами. Они не готовы к созданию семьи. Не готовы к созданию семьи более, ну, не более, ну пусть 90% это точно, а может даже и больше. Не готовы к созданию семьи. Вот в этом проблема. И поэтому я имею в виду те, которые делают первый шаг. Те, которые второй шаг, тоже зачастую не готовы. Но там другая ситуация. Так вот, неготовность к созданию семьи создает вот эти вот изначальные стартовые проблемы. Угу. Вот девушка пишет, у меня цель брака — дети, но они пока не приходят. Вот они поэтому и не приходят. Конечно. Потому, вы конечно. создаете семью ради них. Да, то есть вам, вот прямо по классической схеме Анатолия Александровича, да, у Конечно. вас дети на первом месте, на втором у вас вы, может быть, а на третьем партнер. То есть вам партнер, почитайте, у меня на сайте ру есть даже такая статья, называется «Муж-осеменитель». То есть вам от мужа нужен биоматериал. Но это вот, понимаете, это настолько грустно, это настолько ужасно, да, когда женщина заставляет э, мужа э, поставьте, не знаю, какие-нибудь там плюсики в чат, если вы когда-нибудь занимались сексом по расписанию, потому что у вас овуляция, потому что вот вам сейчас нужно зачать. Э, это ужас, что творят женщины с мужчинами, когда э, вот этот секс по расписанию, да. То есть вы сразу же ставите мужчину... В самую последнюю, как бы на самую последнюю ступеньку о а ребенок, который у вас еще не родился, которого вы еще только хотите, он уже у вас на пьедестале, и вот вам классическая схема из книги Материнская Любовь. Понимаете? Да. Это унижение мужчины, когда вы ему показываете, что вы готовы идти на ЭКО ради того, чтобы родить ребенка, и вам не важно, что он испытывает при этом. Как забираются вот эти анализы? Вы знаете, насколько это унизительная процедура для мужчин вообще сомневаться в его мужественности, да? И вот вам схема, да, когда брак ради детей, да? Это, этот брак гарантированно брак, то есть некачественный продукт на самом старте. Дальше от него ждать чего-то хорошего бесполезно. Если вы еще как-то выдержите этот брак, то вашим детям это аукнется очень сильно, если они придут еще сюда. Чаще всего и не приходят, вы правильно, Наташа, да. не да. приходят да. именно из-за этого. Дети боятся идти туда, где их задушат, где, да. э, где избыточная к ним любовь сломает их судьбу. Они не идут в это пространство, только и всего. Это, это конкретное действительно, правилы. Вот спрашивают, какая истинная цель брака? Я уже сказал, что... Вообще, знаете, давайте определимся следующим. Я слово «брак» использую именно в таком прямом смысле, то, что у слова «брак» два значения, вы знаете. Это я в прошлом производственник, директор завода, поэтому для меня брак — это брак, некачественный продукт. Семью я никогда не называю браком, если она, если она семья. Если она брак, ну тогда я говорю, да, ребята, у вас брак. Так вот, семья, семья всегда должна, семья это из года в год, вот простой тест, в который из года в год отношения и все и материальное благосостояние все растет и развивается. Вот это семья. Так вот, цель семьи это развитие личности. Вот простой пример. Сейчас женщины тоже ездят на машинах и знают, что это такое. Так вот, первая скорость в автомобиле, первая скорость, когда машина трогается, разгоняется, много шума, много раз большой расход топлива, но это первая скорость. Потом она переключается на вторую скорость. Вторая это уже двое. А первый, на одной человек вот до 20 лет, там, до 25, он на одной разгоняется, разгоняется, разгоняется, обходит в жизнь. Дальше нужно на вторую скорость. Тогда ты пойдешь гораздо быстрее, потому что на первой скорости, если ты поедешь по жизни один, то ты загонишь себя быстро, то есть ты не выполнишь свои миссии, ты не сможешь далеко поехать и, и быстро поехать. На первой скорости далеко не уедешь. Вот вам аналогия с автомобилем, может это кому-то запомнится, чтобы не делать глупости. Дальше, в какой-то момент вы чувствуете, как любом э, автомобили, автомобилист, особенно тот, кто умеет ручной <сорость> скоростью обращаться. Так вот, включается третья скорость. Дети. Это третья скорость. Понимаете? Тогда уже, уже пошел еще быстрее. То есть процесс развития. Первая скорость, вторая пара, третья дети. Это все ступени развития личности. Именно для этого создается семья. Семья создается для развития. И когда вы встречаетесь э, э, друг с другом, то посмотрите, а готов ли он или она развиваться. Или вот дети, там, кухня, да, обеспечь меня дом, семья, э, дом, там, точнее, э, дети, там, э, дача, и больше мне ничего не надо. Зачем с такой включаться в жизнь? Ты же явно не захочешь в таких в таком вот мирке жить. Ты захочешь развиваться, ты хочешь путешествовать там, то, то, а у него интересы такие. То есть вот нужно проверять через способность человека развиваться, через стремление человека к развитию. Если это не заложено, то обязательно произойдет когда-то момент, когда он или она рванут вперед, а он или она останутся на месте. И все, все разрушилось. Поэтому развитие это первое... И самое важное условие для создания семьи. Первая, самая важная цель для создания семьи – это развиваться, когда каждая личность в ней развивается полноценно. И э, нужно обязательно смотреть, э, насколько э, вы э, помните, мы с вами э, схему, э, да, рассказывали схему о том, что в созависимости люди э, держатся друг на друга, виснут друг на друге, да. А когда они взрослые, то они и с скоростью и смотрят в одном направлении. Да? И да. Именно с одной скоростью. Вот это важный момент. Да, да, да. да, да, да, да. И, и... Они смотрят в одну сторону, идут в одну сторону и идут с одной скоростью. Вот, вот на это надо смотреть. Готов ли он двигаться? Готов ли она двигаться? Готова ли? И если да... да то желательно еще и посмотреть, а готовы ли с одной скоростью двигаться? Да, да, потому что, вы знаете, у меня вот девушки, когда они приходят на курс, вот только что у меня дочка матери начал, начался курс, и они говорят, а что будет, если я буду развиваться, а он нет, мы разведемся, и у некоторых страх идет, что лучше я не буду развиваться, чем мы разведемся, да? И я говорю о том, что, ну, если ты можешь не развиваться, то не развивайся. Но ты же уже не можешь, да? У тебя крылья за спиной связаны, и ты уже хочешь их расправить, да, как огромная красивая птица. Да, вот спрашивают, как понять, что, что ты развиваешься и что твой партнер развивается. Но вы знаете, есть люди, которые обсуждают людей. Есть люди, которые обсуждают события, а есть люди, которые обсуждают э, планы, да, грандиозные планы. Вот я лично со своими друзьями мы обсуждаем проекты, э, грандиозные проекты, э, вплоть до развития всего человечества на Земле. Да? И вот с такими друзьями мне интересно. А Все с друзьями, с которыми я обсуждаю, Сколько стоят продукты и как повысились цены? Ну, я уже давно никого не обсуждаю никаких сплетен, да? Это вообще, ну, за гранью, да? Это вот вообще. Это уже не ваш уровень, это уже да, не ваш да, курс. Да. И э, вот сейчас мы обсуждаем грандиозные проекты, удивительные совершенно. Но ну, многие знают, как мы там, вертолет на вертолете рояль возили в Карелию на гору. Э, мой друг пианист там играл композицию. Да, вот э, сейчас с Еленой Вершининой мы проект «Альтернативная школа голоса» развиваем международный. В общем, интереснейшие проекты. Так вот вы смотрите. У вас с вашим мужчиной разговоры только про ремонт, про дачу, про э, зимние колеса и про то, что поесть? Или у вас есть э, в жизни что-то, творчество какое-то? У него творчество. Это не обязательно всегда одинаковые, одни и те же проекты. Это может быть разные э, проекты, но э, человек должен гореть, ему должно быть интересно. Книга Анатолия Некрасова «Материнская любовь», спрашивают тут. То есть э, вы должны понимать, что он вам не препятствует. У меня многие девушки не рассказывают мужьям, что они ходят на мои курсы. К сожалению, к сожалению потому что, э, говорят, ты попала в секту, ты занимаешься какой-то фигней, тебе мозги там промывают, э, потому что женщина, она начинает расти, а мужчина расти не хочет. Да? Ну вот и смотрите, насколько вам... Э, ну вот руки связаны у вас или, наоборот, вас подталкивают снизу, дают вам развитие, дают вам деньги, дают вам поддержку. Вот в этом заключается развитие. Вы знаете, вот сейчас вы мне напомнили один пример, произошедший конкретно в нашем пространстве у нас академия, Вот в Академии мы действительно готовим явно счастливых людей, то есть гарантированно готовим счастливых <свят> счастливые пары, счастливого человека. Так вот одна женщина прошла у нас курс, а муж ее бизнесмен и причем такой крутой и, конечно, живет по старинке, то есть гуляет там прочее, деньги же он приносит, он содержит семью, она не работает, что, ну понимаете, да? То есть он, он диктует условия. И вот за на скандалы там прочее, он приходит там ночью она там устраивает, сказал, не помогает. И вот она прошла курс, и вот она спокойно это воспринимает. Он вдруг, не пойму, приходит поздно, она нормально, спокойно встретила, его, там чай попили там, или даже спит, проснулась, не просыпается, утром только ничего не говорит, он, ну наконец-то я ее воспитал. Кто кого да? Да. Потом, через некоторое время, он, слушай, говорит, что с тобой происходит? Да нет ничего. А что ты читаешь? Да нет, это тебе неинтересно. Это... Вот, вот через некоторое время, говорит, как-то подрутора я прихожу, уже утром прихожу. Ну, думаю, ну, сейчас уже точно она меня там устроит. Говорит, ложусь, она меня обнимает, говорит, как я соскучилась по тебе. И засыпает. Я, говорит, не сплю, глаза вот такие. Встал, ничего не могу делать. Короче... Рассказывай, что это. В результате он тоже пришел в, в академию, <с уни02> обучился, и эта пара вообще супер. То есть она смогла своим развитием, euh, своим uh, состоянием, смогла его, в конце концов, изменить. Такого, ну, знаете, закоренелого красного, mm -hmm. uh -huh. крас в красном пиджаке. Да, да, да, встречаются. И вы знаете, я заметила, что у многих моих девушек они вдруг через какое-то время на курсах говорят, Наташа, мой муж говорит твоими словами, а я его не слушала. Оказывается, мужчина-то мудрый, просто она его не воспринимала. Да? Она совершенно по-другому начинает смотреть на своего мужчину. Да? И мужчины могут развиваться не с помощью техник, как мы это делаем, да? А женщины вот, ну, на моих курсах, а, но иногда они совершенно по-своему как-то. А ну, знаете как? как Я как мужчина могу сказать, как мужчина развивается. Как? Все очень просто. Во время оргазма женщина передает ему все то, что она изучила, читала, смотрела, услышала. Это действительно так. Одна вселенная обменялась с ним, и он Оттуда спускается с небес, он уже загружен, он полностью все знает. И Отлично. женщинам... Вот, я прям, я прям женщинам себе. говорю, во время оргазма загружайте его всем теми пакетами, энергопакетами, всей этой информацией, и все. И он созревать будет на, на глазах, и будет вам такие вещи выдавать, вы будете удивляться. Ничего не читал, ничего не слышал, а говорит прям как некрасит. Гениально, гениально. Анатолий Александрович, у нас подходит время, да, час заканчивается, я безумно благодарна, просто замечательный у нас сегодня искрометный получился эфир, особенно, особенно мне понравился финал, да, финал замечательный. Я надеюсь, что мы сохраним эфир, мы его выложим на IGTV, я постараюсь его выложить на YouTube, и успехов вам в вашей работе. Огромная благодарность, что вы пришли и столько много мудрого рассказали сегодня нашим Благодарю, слушателям. Благодарю, Наталья. Успехов вам, удачи. Друзья, всем вам постоянно растущего счастья. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего До свидания. доброго.